Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Овен. Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в ваших основных сферах в период 16 августа по 9 сентября. В этот период будет для вас особенно приятен, поскольку Венера планета любви, счастья, ну, она считается в малого счастья, но все равно счастьем, а также еще и финансов будет двигаться по вашему символическому седьмому дому партнерства. И это признак того, что в этот период будут гармонично складываться ваши взаимоотношения с партнерами. Ну и вообще как-то и любовная тематика сложится благоприятно, и любое другое партнерство, даже если оно касается рабочих отношений, тоже пойдет на ура. Также это период примирения, поскольку у нас весы связаны непосредственно с темой партнерства и еще являются управителями то здесь у нас будет очень сильный и она даст очень много благоприятных возможностей в этот период вы будете деликатны как никогда вы будете настроены на партнерство на сотрудничество единственный минус этого периода это в том что новые отношения которые будут завязываться в этот период они могут знаете, иметь некоторую такую поверхностность еще в этот период очень важно будет в отношениях соблюдать именно внешнюю атрибутику, внешнюю красоту, вот, знаете, такое джентльменство, что ли. Самое главное – это будет вот картинка, а не внутреннее ее наполнение. Но ну, а что у вас немножечко будет еще простаивать? Для вас это сфера дружбы. Ну, я надеюсь, вы не очень будете страдать по этому поводу. Ну, Наверняка как-то в ближайшее время вам как-то или не до друзей было, или может быть отношения как-то с ними не совсем близко складывались, ну и вообще работа, взаимоотношения с большими коллективами могли продвигаться с трудом. С 19 по 20 у вас могут быть инсайты в плане вашей работы, можете Находить, найти в этот период какое-то правильное решение поставленных задач. 22-го произойдет полнолуние в Водолее. Что оно вам принесет? Вот как раз какие-то темы с друзьями. Что-то вам удастся разрулить. Знаете, как придет осознание чего-то. Как будто бы что-то вы поймете для себя. вот Вы... Поймете, как дальше действовать нужно будет с теми людьми, с которыми у вас были какие-то недомолвки. Ну, по этой Венере чаще всего идет все-таки примирения. Я хочу сразу сказать, что месяц будет, ну не месяц, здесь три недели, будет достаточно спокойным, гармоничным, уравновешенным, без каких-либо таких острых форс-мажорных обстоятельств. В основном он будет наполнен чем-то такими приятными, легкими, эмоциональными темами. С 21 по 23 Венера образует очень благоприятный аспект Сатурну. Сейчас посмотрим. И как раз это указание на то, что в этот период наиболее благоприятное взаимодействие с коллективом, с вашим дружеским окружением, возможны примирения, возможные какие-то помолвки, бракосочетания. Ну, такой хороший, гармоничный очень день. С 25 по 26 здесь Венера дает вам возможность влюбиться есть, или получить какую-то удачу от своих партнеров. Очень приятные события ожидают. С 30 августа Венера перейдет Извините, не Венера, а уже и Меркурий зоной работы перейдет в зону партнерства, в весы. И, конечно же, принесет вам очень-очень большую активность в данной сфере. Это могут быть совместные поездки, договоренности, какие-то передвижения. Следующий интересный период с 4 по 6 сентября. Сентябрь! Тут у нас Венера проказница, подсказывает, что. А Какое-то рискованное действие может принести вам удачу. А какое рискованное действие? Ну, во-первых, оно может касаться каких-то изменений в карьере, в, в высших целях ваших. То есть что-то поменял в своих высших целях или следуя своим высшим целям, вы можете изменить свое положение. Риск. Риск может быть оправдан. Карьера и главная цель жизни. Вот здесь вот нужно рискнуть. Если здесь коснуться простого какого-то там бытового уровня, то, например, взявшись за какой-то проект, в котором у вас есть сомнения, вы вместе с коллективом, которым вы будете работать, вы получите это очень хороший положительный результат и в итоге этого может принести очень хорошую финансовую компенсацию седьмого числа произойдет новолуние в деве ну, скорее всего это будут какие-то рутинные ваши обязанности дела по работе может еще эта тема коснуться здоровья ну например там поход по поликлиникам получение сдачи каких-то анализов ну что-то может говорить об обследовании себя. Ну, на этом мы астрологическую часть заканчиваем и перейдем к следующей. Так, дорогие овцы, давайте посмотрим, как вас будет воспринимать окружающие. Очень интересно, как королевы мечей. интересно, что эта карта выпадала и весам тоже, но как прагматичных таких очень ярких личностей, которые четко контролируют все процессы своим разумом. Чувства подчинены силе мысли. Как же у вас будут дела с финансовой сферой? Денежек не хватает на самом деле. А почему? А потому что много затрат, много денежек тратите, тратите, ну что его тратите? Ну, смотрите, к мнению, я вижу, что вы очень много усилий затрачиваете на то, чтобы их заработать. Но почему-то они у вас уходят. Вот знаете, как сквозь пальцы уходят. И куда пока не вижу? Ну, уйдут очень быстро. То есть это не значит, что вам их не будет хватать ну, или мало будете зарабатывать. Просто большие траты будут. Может быть, непредвиденные. Хорошо, как будут у вас дела по работе? По работе возможны новые поездки, ну, еще поездки, новые начинания, получение новостей. Здесь есть еще связи с женщиной Земной стихии. Может быть, там у вас с ней есть какие-то общие дела, общая работа, но достаточно гармонично, кстати, пойдет. Женщина относится к стихиям Телец, Козерог или Дева. Практичная такая барышня. Хорошо, давайте спросим, как у вас будут дела с главными целями, с высшими целями и с карьерой в целом. Здесь у вас повешены это карта ограничений. А давайте посмотрим. Ага, смотрите, башня, то что-то произойдет неожиданно. Вообще, вот это сочетание говорит об увольнении, на самом деле. Или на некую форс-мажорную ситуацию. Ну, если честно, прям все вот эти карты, они показали увольнение. Ну, понятно, что не уволятся овны внезапно все вместе. Ну, наверное, это еще может говорить о неожиданном отпуске как будто бы неожиданно вас выпустят. что Все, все ну, три старших аркана, как неожиданно прервется ваше заточение и вас выпустят на отдых. Ну вот я даже по-другому не могу это прочесть. Ну, посмотрите, кого как проиграется. В любом случае, тут цели ваши могут поменяться. Тут, возможно, какие-то перемены кардинальные, причем неожиданные. Вы даже ну, их не сможете предвидеть. Может быть, знаете, выход из какого-то такого застрявшего положения будет неожиданный. Например, вы чувствовали, что вы застряли в чем-то одном, это а мраз раз по башне, и, наконец-то, происходит взрыв, и вы двигаетесь вперед. Но меня немножко смущает отшельник. Почему отшельник? Сам по себе, что ли? Самостоятельно, ну, не, не понимаю. Посмотрите, понаблюдайте. Что будет происходить? Ну, вернее, как? Как пройдут для вас поездки дальние и путешествия? Тут две карты выпало. Ну и обе говорят о путешествии. Ну, езжайте, конечно, отдохните, все придет очень удачно, благополучно, все как вы себе запланировали. Что ждает в доме, в семье? Овнов. Здесь у вас выпал король кубков, ну, некий мужчина, который будет в стенах вашего дома находиться. Ну вообще-то этот человек непосредственно с вами связан. Это либо муж, либо отец, либо брат. У вас с ним очень здесь какое-то благоприятное взаимодействие. Есть еще один человек. Он относится к земной стихии. Это телец, Козерог или Дева. Ну какие-то у вас ну не совместные дела очень интересно получилось Хорошо. что будет происходить в любовных делах у овнов здесь резкие перемены полная трансформация смерть ну вообще все абсолютно по-другому скорее всего здесь идет выход из отношений Заканчиваются отношения с кем-то. Что у вас тут вообще прям? Может быть, кстати, высшие цели, вот эти вот разрыв, который выпал, выход из каких-то сковывающих обстоятельств, это может быть и не работа, и карьера ваша, а вот как раз вот по взаимоотношениям может проигрываться с кем-то. Как будто вы заканчиваете с кем то очень важным человеком для вас. Хорошо, а возможно ли ну, новое знакомство для овнов? Ну, Хотя странно вообще, по этой Венере гармоничные, наоборот, уж примирения идут. Так, планы строите на новые отношения с таким человеком, воздушные, близнецы, водлей или весы, мужчина при денежках, плавный, да? планы на него но пока планы пока тут ничего серьезного нету в лучшем случае это только лишь начало но это если для девочек а если для мальчиков здесь вы боретесь за что-то отстаиваете за новую любовь что ли ну смотрите здесь повезет тему кто действует во имя семьи те кому нужна семья для тех, кто борется за семью, тогда вам идет ну, человек для семьи или, может быть, если была ссора, то получится примириться. Хорошо. Какой основной свет будет для представителей знака зодиака Овен на данный период? Императрица. Ну, здесь идет ориентир. На близкую женщину. Если вы женщина, то это на вас, на саму себя, на женщину-мать, хозяйку. То есть думайте о своем благополучии, думайте о совместном быте, о совместном достатке, проявляйте свои творческие способности и старайтесь направлять свои силы на то, чтобы сохранить и приумножить то, что есть. Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, что мой прогноз был для вас интересен, полезен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.